Привет друзья, с вами опять дядька Деманоид. Сегодня на канале Земля наша мы продолжим аквариумную тему. Я закончил <coughs> проращивать семена из китайской посылки, которую я показывал в прошлом ролике, как я их посеял в ясли или как то называется у садоводов-огородников. В общем там, где семена проращиваются, саженцы всякие укореняются. Ну, все было удачно. Семена проросли, наверное, на третий день первые. И в течение двух недель вытянулись на несколько сантиметров. Те, которые семена были покрупнее, они выросли вот на такую длину. Те, которые. Вторые я сажал мелкие, как соль семена, они <свят> <свят> таким ковриком, то есть они от земли не поднялись вверх, они именно такие почвопокровные. Сейчас я вам покажу, я их уже из <свят> этих <свят> с этого плотика переместил на дно аквариума вот такой кухонной лопаткой и в общем-то удачно было то, что они проросли, но неудачное решение было именно их в таком грунте проращивать, потому что вот в процессе перемещения они грунт естественно рассыпался, то о чем я как бы что я и подозревал произойдет, ну как-то вот лопаткой мне удалось это рассыпающийся комок сейчас я высыпу, чтобы было понятно и вы помните еще два торфяных горшочка но сейчас к сожалению муть поднялась когда вот эта вся операция происходила немножко мутная вода но вообще водичка радует своей чистотой вот то есть та проблема которая у меня была я считаю, на сегодняшний момент она решена. Вода очищается, фильтром довольно быстро. Я думаю, к концу дня уже вода будет опять чистой, а завтра, так думаю, вообще будет кристальной чистотой. Вот смотрите, торфяные горшочки два. Вот один вон он у задней стеночки. Сейчас попробую увеличить. Вон они мои растения посажены. Так, рыбы не дают навести фокус. Тогда вот тот второй горшочек попробуем. С горстью вот зачерпнул горсть грунта с пророщенными вот этими семенами и туда вот их посадил, и прикопал немножко. Ну вот завтра уже, наверное, они выпрямятся и, может быть, продолжат расти. Смотрите. Здесь Вот эта мелкая культура, как-то она называется, я в прошлом ролике ссылочку дал на тот ресурс, где я их заказывал на Али, так что вы можете посмотреть, что это за трава. И вот на эту и на эту, ну вот вы видите, это мелкая почему-то покровка. Насколько длинная вот эта вырастет, не знаю, и еще я закинул вот на ту искусственную корягу тоже горсть просто ну это все конечно ерунда потому что как оно будет держаться если я буду доставать фильтр наклоню эту штуку она просто сыпется вниз скорее всего так и будет не знаю может быть как-то если повезет и корни там сильные будут цепки может как-то все что нибудь тут укорениться так и вот что еще хотел вам рассказать интересного Вабикуса это японское слово у нас оно появилось от японского аквариумиста Такаши Аману но это просто все аквариумисты знают это имя так вот что такое Вабикуса по сути это тоже же самое питательный грунт ну у меня он тут не питательный там просто вот такой мелкий гравий а в обикусу кладут такую смесь как пластилин это может быть питательная почва, торф глина обязательно для вязкости некоторые кладут керамзит мелкий некоторый песок в общем для творчества есть тут как бы простор и классическая вебикуса от, именно которая пришла от японских аквариумистов это обвязывается пресноводным мхом ну у нас все пользуются мхом сфагнум. Я думаю, другие водные мхи тоже могут подойти. Но сфагнум интересен тем, что в принципе, вот торфяной горшочек, он воду не портит. Он ее может как бы, кислотностью увеличить воды, но это может даже для аквариума и лучше. Как щелочной баланс изменять в эту сторону. А сфагнум это торф, то есть это то, из чего торф появляется. Торфяные болота, это именно болото, заросшее сфагнумом, который перепревает на глубине при отсутствии кислорода и под давлением превращается в торф, который потом может превратиться в бурый уголь, но мы так глубоко заглядывать не будем. То есть сфагнум не гниет, как обычные растения, он не портит воду и может много лет под водой находиться, как бы не изменяя ее состав. Более того, он, у него даже свойство антисептика есть, то есть раньше ну, в Великую Отечественную это знали, а может и, и, и до, до этого что когда не было перевязочных материалов там э, использовали этот мох в качестве ваты там Оборол, об, сухой сфагнум обладает хорошей гигроскопичностью почему идеальный вариант и, и я собираюсь такие в еще делать мне надо сходить где-то нарыть глины сфагнум навряд ли я в москве найду думаю что нет в москве моховых болот но кстати, с фагнум это не, не панация. Я уже видел в ютубе, как из чулок женских делают вобикусы. Главное, чтобы он не рассыпался, был хорошо обвернут чем-то. И грунт не распылялся по аквариуму. Так, и, и да, я хочу сказать, когда этот комок этой этого грунта заворачивается в мох, в свагну, ну или в что-либо что другое, то потом его надо плотно обвязывать, как клубок ниткой, обычной ниткой можно, хлопчато бумажный то есть она когда-то может перепреть в воде и, значит, рассыпаться, но к тому времени этого бекуса уже должна прорасти корнями. и сама вабикус не должна рассыпаться и в общем во время вот этого обвязывания в можно придать форму либо шарообразную, либо плоскую либо какую-то другую которую позволяет этот пластичный грунт вот и хватает ее ну, на 2-3 года точно питательности этого грунта а может и на несколько лет смотря вот что за растения неприхотливые растения же бывают всякие вот у меня сейчас в аквариуме растения которые вообще им грунт не нужен вот, вот рогалишник и ладеи они могут плавать просто вот это для красоты в общем-то они в грунте сидят их можно от грунта оторвать и они будут плавать и жить уже. и при этом расти прекрасно а, так что а... Чем еще в Приятно. Приятна она. Вместе с кустом ее можно перемещать по аквариуму. Можно вынуть из аквариума, в какую-нибудь переложить другую емкость с водой и там что-то с аквариумом какие-то операции. Проводить там грунт, чистить, там заменять что-то в аквариуме, какое-то оборудование новое, там, не знаю, что-то с, рыб, с рыбками, какие-то там действия на уху наловить ну как бы <смех> штука удобная вот я надеюсь снять ролик как я этого бикусу свою первую буду делать не знаю как я пойду глин добывать может что-то сниму по походу с как бы и, и расскажу еще что-нибудь новое но пока пока вот остановимся Зафиксируем вот то, то, что у меня сегодня час назад я это посадил, и в следующий раз я покажу, что от этого осталось или, или как это развивается. Интересная тема, и совсем забыл про это. Вот коряшка, да, вот освободившийся наш плотик. И коряга, про которую я рассказывал, что я ее вытащил из аквариума, так как подозревал, что от нее вода портится. Нет, коряга реабилитирована. В общем, я выяснил, все, что это не от нее, и, и решил корягу использовать еще. Каким образом? Вы видели, что я посадил в аквариуме в рассыпающийся грунт. Так, сейчас я поставлю стуку, чтобы, чтобы вы видели, что я делаю. И вот знакомый пакетик с семенами, эти покрупнее, эти помельче, видите? Очень мелкие, как соль. И вы видели, как они проросли в такую мелкую почвопокровку, а эти вытянулись длинные. Так вот, я хочу что сделать. Я хочу зарастить эту коряжку. Причем интересно китайцы чем-то эти семена как они это делают непонятно они сами мелкие вот они их еще чем-то обрабатывают и они становятся клейки то есть на одном вот каком-то таком крохотном камушке может приклеиться несколько семян я это наблюдал поэтому и да, потом, когда семена пускают корни, они уже э, держатся за счет э, за счет своих корней. Так, мачу, мачу коряшку И как вы понимаете, опять я этот плотик пущу в аквариум под лампу и буду его хотя бы раз в день опрыскивать с бутылочки. Так, я сейчас еще палец свой помачу, чтобы чтобы мне Бывать эти семена из пакетика и не просыпать их мимо. Палец, расшнухнул пакет. Облепим. И, может быть, даже с двух сторон. Я попробую это сделать так, еще побрызгаю. Ну, может быть, с одной стороны они погуще вырастут, с другой. Вот смотрите, они клеятся прям на коряшку Видите? Она такая была каким-то уже тоже мхом-не мхом. Но была чем-то поросшая таким. Какой-то уже водной культурой. Назовем ее так. Ну и вот сейчас, сейчас я все себя это сотру, чтобы не на мне росло. Интересно, эти украинские шобы. Вот это, видимо, заразная какая-то штука. Надо меньше смотреть ток-шовы и в ютубе всяких украинцев. А то, а то... Последствия могут быть непредсказуемыми, я боюсь. Так. Ну что, смотрим, видно, да? Вот она вся в семенах. Что-то вот, вот сюда ничего не попало. Она прям уже клейкая такая. Вот, вот вся она в, в клейкой штуке. Интересно вообще. Китайцы... Может они... Эту идею, конечно, стырили у кого-то. Ого, как, как клей там BF какой-то. Но они широко ее в массы внедрили. Так, и еще раз попшикать. И в аквариум ее под лампу. Вс, там у меня еще какой-то мох вот такой. На нем тоже, кстати, есть семена. Эта ряжка Так закрыть. закрыть это так что не бойтесь покупать у китайцев. А, Бывают такой еще не всходит, да я видел в Ютубе, но в основном у них все довольно таки качественно у них там своя система оценок То есть, тот кто обманывает и имеет плохие отзывы он рискует прогореть ну что вот такая загогулина и я думаю до нового года может быть что-то прорастет. Ну, по крайней мере после нового года. Ну что, видели, у меня в аквариуме вроде все наладилось. Рыбы плавают, водичка чистая, прозрачная. Растения растут. Давно такой Красоты не было, будет еще красивее. У меня уже есть идеи интересные, что сделать вместе с вами в аквариуме. Ну и с Новым годом вас! Роликов до Нового года не будет, хотя я наснимал некоторое количество. монтировать будет довольно сложно и кстати в планах у меня сделать ролик о том как я делаю ролики и посмотреть сколько на это время уходит ну вот с точки зрения не профессионала а такого любителя думаю многим будет интересно а вам в новом году Счастья, добра, хороших людей побольше, здоровья и приходите на мой канал, увидите еще много интересного. Всем пока.